А смотри, вот давай поговорим про ответственность. Казалось бы, самое-самое-самое простое. Человек часто слышит «возьми на себя ответственность». Ответственность. А, а я недавно услышала, это я у Сати услышала, «счастливая женщина – это безответственная женщина». Прикинь, какая подмена. И женщины это слушают и тут же принимают паразитарную <гас> форму. Да, вот да. паразитка, я размажусь Все. по своему мужу, мне не надо. Я не безответственная. Видовод. Я безответственная. Да, я вынесла Бога. Сатя сказал. Да, Сатя сказал, на него ответственность за развод. <гас> да, точно. <гас> я это говорю из практического опыта. Ко мне приезжал Гена Бобров. Точно так же, если случался развод, потом был Гена виноват. Поэтому это уже есть практический опыт. Сати идет в том же сегменте рынка, что и бобров, без угу. вариантов. Просто его еще не накрыло, но дог... обычно догоняют в спину. понимаешь, угу. контрольный идет ну, сзади. Да. Вот. Поэтому просто время еще не пришло. Угу. Но если брать вообще ответственность, да? угу. если брать вообще ответственность, то смотри, какое интересное чудо происходит. А вот наши мамы, с кем мы работаем. Uh -huh. да? ну, новые консультации возьмем, которые uh -huh. были последние там три месяца. Uh -huh. а, насколько быстро пошло развитие детей и классно пошло развитие детей, когда мы рекомендуем: да, ребенок агрессивный, да, там ребенок его там не хотят брать в сад, да, он там не может ходить в туалет, да, там куча проблем, там и с речью, и с самообслуживанием и со всем. Так зачем вы его туда? Тяните туда. Зачем вы заставляете? Заберите домой. Начните заниматься сами. Подарите любовь. Подарите внимание. Подарите Это ваш ребенок. Это ваш ребенок. А Просто сами пихом. сделайте все то, что вы сейчас отдаете а, делать другим да, людям. Да, да. Смотри, какие результаты. Те мамы, которые нас послушали, вот обратная связь, она регулярно да, приходит. Да. Спасибо, ребенок перестал орать, перестал биться. Успокоился. Началось самообслуживание. Вот сегодня прислали уже на лыжи стал. Там, да, а, да. Пошло, пошло, пошло. Ребенок успокоился. Ребенок с мамой. С мамой. И кто еще успокоился? Мама. Первым делом. Мама. Это та мама, у которой есть чувства, у которых сразу смогли запустить чувствительность. Mm -hmm. Та мама, у чувства которой... Атрофированы. А, да, mm -hmm. а, mm -hmm. Чувства атрофированы. Да, атрофированные чувство это практически у всех мам, но иногда их получается запустить быстро, да. Да, да, да. а иногда mm -hmm. мама, как робот-автомат, продолжает молотить. Знаешь, как эта курочка ряба, ду -ду -ду -ду -ду -ду -ду, mm -hmm. башкой пол, да? Точно. И вот мама башкой пол продолжает молотить, а ребенок тоже продолжает молотить башкой пол. Mm -hmm. Почему? Потому что мама, она не хочет слышать, как-то я не буду лечить своего ребенка. как это я не буду водить его в детский сад. как это я не дам ему таблетку. Как-то я не дам ему печеньку. А как это? Она привыкла молотить вот так башкой. И она продолжает молотить башкой. И в таком случае ребенок отражает ее же, проявляет агрессию. Почему? Потому что она продолжает его спихивать. Он ей не нужен. Она его практически толкает ногами. Уходи. Туда, иди, уходи. иди, пускай там тебе с тобой сделают. Там тебе, да, да. Пускай дефектолог, пускай тебе да, мозг сделают, да, пускай да. с тобой дельфин поплавает. Да? Да. А я, я к тебе вообще здесь никакого да, да, отношения да, да. не имею. Я, для всех я хорошая мать, угу. я же тебя туда вожу, и там с тобой занимаются, и я за тебя деньги Продолжу. Вот он, парадокс. Вот он, парадокс. Он тебе не нужен, угу. отдай в приемную семью, там, где нуждается да. в ребенке. Что мы и говорим периодически. Что мы и говорим. И на чем мы настаиваем, есть семьи, где мы жестко на этом настаиваем. Угу. Ты отдаешь семью из своей стаи волков в семью угу. людей, и он в течение полугода да, станет человеком. человеком. Но если ты хочешь, чтобы он стал человеком в семье волков, значит, тогда волкам придется стать человеком. Да, да. А иначе не получится. Да. И вот здесь, конечно, вот эти вещи удивительно. Это очевидно настолько. Это настолько а мама просто... ведет себя так, как будто она просто отказывается: Это не я родила ребенка, это не мой ребенок. Вот так она ведет. Ведь это твой ребенок. Ты же осознай, это твой ребенок. Ты родила. Значит, тебе и надо самой включиться. Это же ведь. Плоть из тебя вышла, да? Она из здорового могла выйти? Нет. Больная значит, ты плоть же выходит только из больного. Да. Тела, ты, ты, же, ты же вот просто, а просто вот замри и почувствуй это, и начни себя. Вот просто полюби, смотри, ребенок выходит из нее, да? Полюби себя, которая вышла, да? А ты что делаешь с себя? <связь> Разбрасываешь, заберите, заберите, да, заберите, да, заберите Хоть чуть-чуть да, заберите да. И ребенок тебе показывает Как ты сама себе не нужна да, да, как, да. Ты себя, себя. как ты обесцениваешь себя Как обесцениваешь свою жизнь да. Это поломка да, глубинная же, Которая потом ведет к нарушению Конечно, техника. ты же обесцениваешь свою, ты свою жизнь Грубо буду говорить, достала из себя И выкидываешь ее Даже так да, Но ну, да. это настолько так, что просто Уже не знаешь, какими словами разжевывать Согласись Ну да, да, да, психика это так и воспринимает ты часть себя не знаешь, кому спихнуть. Да, да, да. И ты себе лжешь, что эта часть тебе нужна при этом, для того, чтобы оставаться в своих глазах хорошей. Так вот, если ты лгать перестанешь и отдашь хотя бы на полгода да. тому, кто действительно подарит любовь. Кто нуждается кто даже нуждается в том, в... чтобы вот коснуться этого счастья, да? Да, а это счастье, это свет. Коснуться этого. Это же ребенок, это свет, да. этого спаситель. И тогда все становится на свои места. Да, прямо вот. Просто сейчас включилась и прям чувствую вот это. Насколько это так. А представляешь, насколько эту боль чувствует ребенок. Угу. И смотри, вот у нас последнее время сколько консультаций было, когда отцы заказывали консультации? Да, да, да. И да. смотри, какой выхлоп какой идет Какой выхлоп невероятный, да. То есть, а какие осознания, у отцов у меня аж мурашки потянут. По сути дела, контрольный в голову на выход ребенка из болезни да. всегда дает отец. То есть он как бы, он вначале стоял да, в зачатии, да, и он в конце, в конце стоит, закрывает. Вот он, он работа Страш, ума. Смотри, страшно Вот он открывает мир, да, ну как бы впускает и он же. И закрывает. Да. И пока отец не изменится. Нет, оно есть дежуха, оно есть изменение. Да, да, далее. да. Но да. все равно вот мужчина рядом с ребенком, тот, который даст ему выход в здоровую жизнь. Все равно мужчина. Все равно мужчина. И вот так попробую цени мужчину. Мама, мама. И как восточный мужчина. Да. Ты виновата, ты да. иди, расти ребенка. Да, да, да. А да. я тут джигит такой нахожу. Да, Иногда да. хочется развернуть, джигит. и тут ногой под зад. Где ты, каким образом ты джигит? В да? каком месте ты джигит? Да. У тебя в голове пусто. Да, у тебя пусто на самом деле в голове. И на самом деле ты... это знаешь, как выглядит, как... ведь тоже, на самом деле, смотри, сперматозоид, да, ты, это ведь тоже часть мужчины, да, ты часть себя вывел и убежал. Да. Все. Типа, благодарю, больше ничего нет. Да, надо. расти он говорит, Где ты, Джигит? Где ты, какой мужчина? И ты топчешь еще. Мало того, ты выбросил, ты это, еще топчешь, ты ту еще топчешь этот цветок, да, который семечки даст. Да, которая будет давать мир А ты ее топчешь Ты что ты делаешь Это то же самое, что вспахал поле, посеял пшеницу И, и пошел топтать да. Да. Плоды начали всходить, а я ногами, ботинками покажу И где хороший. тут пшеница, где тут хлеб вырос Да-да-да так, так и не вырастет хлеб Потому что у тебя ума нет А психика все делает гибко Вот смотри, там же нету дискретности Вообще нигде в психике нету, Везде только плавность у -у -у. И получается, иначе разрушится иллюзия да. Иначе, если у тебя хотя бы где-то появится дискретность, у тебя разрушится иллюзия. И получается, человек ждет волшебной палочки, как у Гарри Поттера, да? А волшебная палочка, она приходит, но она приходит во времени, за счет гибкости. Проходит время, так хобана. А я уже забыл. Я забыл, что было. Поэтому, кстати, психологи записывают всегда, с чем приходил клиент и с чем он уходит, для того, чтобы доказать, что психолог помог. Понимаешь? Потому что лжи очень много. То есть я пришел с одним рюкзаком, я записала, у тебя был такой рюкзак, инвентаризировал, А на выходе я инвентаризировала, теперь ты ушел с таким рюкзаком. А на самом деле, главное, вот этот рюкзак вывернуть, выкинуть, и сказать, слышишь, зачем ты его таскаешь? Угу. У тебя что, ума нет? Вот мы каждый раз обращаемся, ума нет, интеллекта нет. Угу. Ум и интеллект – это разные структуры психики, разные. да. А интеллект это то, что в бутерброде, а ум это то, что формирует диск диск. А Бутерброд это та структура, которая у нас вечная, да. и интеллект у нас передается из жизни в жизнь, а ум у нас дается на жизнь и формируется на жизнь. Это разные структуры, и поэтому и животные они не могут быть человеками, потому что у них часть Психики совершенно другая, у них нет бутерброда. У них только есть и личности нет. У них свои структуры, отличающиеся от структур человека. И канала осознанности нет у животных. Память у них есть. И зачатки интеллекта есть. Зачатки. А интеллект, он вечен, то есть, ну как вечен, он постоянно переходит с тобой. Но при этом носитель интеллекта, кто является? Род. Род А род кем является? Тобой же Ведь это мы производим детей И вот, когда мать выкидывает своего ребенка Это об интеллекте То есть, что надо В первую очередь, если ты видишь, что твой ребенок а, Не может сам в жизни справляться Неужели ты думаешь Это просто вот откуда ты из воздуха прилетела Да, вот это вот Как это такое? Ну, это ведь твое Значит, над чем в роду надо работать? Не плюй в свой собственный колодец. Смотри, а как глубоко сказано, не плюй в свой собственный колодец. Что такое род? Давай посмотрим с другой стороны. Угу. Родовая воронка. Когда у человека в течение жизни накапливается очень много агрессии, говна, злости, говна, говна да? угу. куда он сливает? сливается угу, в, в воронку В родовую Чтобы хоть как-то облегчить чтобы себя Чтобы облегчить, иначе да. тело развалится да. То есть, чтобы доиграть игру до конца У него есть возможность Слить это говно в рот да. Так что рот тебе может дать Обратно угу. в твою поддержку Когда ты попросишь ресурс урода да. да, Он это тебе и дает И теперь смотри, тогда мы возьмем славянские ритуалы Есть те, кто рот наполнил светом и рот им даст свет. свет, да. Но человек светом и благодарностью рот наполняет крайне редко. Это действительно человек очень с сильным сознанием, да. А когда поднимаешь рот человеку, ты видишь, что там, например, да, было да, сознание да, да, в роду, которое когда-то туда влило свет. Ну, в основная масса рода это то, что человек слил, то, что он как в избытке имел в своей жизни. Ну, как унитаз. Как унитаз. И на выходе унитаз тебе брат выдает. Угу. Вот ты получаешь родовое заболевание, артрит. Ты же ведь артроз, не чистишь ты за собой, да? Да, все да. Пошло. Вот оно тебе возвращается. Угу. И потом отработка рода, род привет прислал. В большинстве слоем от рода идут такие приветы. Угу. Смотри, славянисты, магии, ритуалы и так далее, там попрыгаем через костюм. Я просто в этом всем участвовала. Угу. Я все это прошла на себе. А, вот. а потом ты не понимаешь, а что это с родом твоим творится? Да? Откуда тебе столько навозов в жизнь полетело, там просто лопатами, да? Так это ты свой вычерпал. Тебе род так, ты что, просил, да. тебе еще подгрузили. Еще давай. Да, еще давай. И получается: откуда много ресурсов в роду? Так ты же ресурс туда и слил. Угу. Ты же вместе с говном и ресурс сливаешь Свой сюда. собственный. И потом получи, ресурс приходит на тебя. с говном. Но с говном. Питьевую водичку надо еще отфильтровать. Блин, даже, даже когда мы вот сейчас об этом говорим, скажи, что еще больше глубина открывается. Просто вот не все скажешь на камере, а идет прямо вот еще глубже, и ты понимаешь такую глубину и суть. И при этом, насколько рот, если ты туда, если ты туда слил свет, насколько рот мощно дает поддержку. А почему мощно? Потому что ты не плюнул, а ты свет, ты сам есть свет, и ты подсвечиваешь роду постоянно. То есть смотри, если ты, если ты не плюешь свой собственный колодец, ведь говорит о чем, если вот из рода идут болезни, да? из рода болезни, это говорит о том, что ты сливал сам и продолжаешь сейчас же сливать туда вот это вот говно, которое ты не прорабатываешь, ты обвиняешь кого угодно, кого угодно абсолютно, только не я. Твой интеллект исчерпан. Ведь это говорит об интеллекте на самом деле. А когда человек развивается... Интеллект ребенку идет от матери. Да, да. Как это наукой доказанный факт. Понимаешь, когда ты сам Ну, это настолько логично, как два плюс два, как один плюс один. Логично, когда ты сам развиваешься. Но ну, естественно, что ты можешь дать своему ребенку, что ты можешь дать своей жизни, своему роду? Ну, конечно же, интеллект он развивает. Ты развиваешь рост, развитие, расцвет. Ну тогда мы будем говорить о целостности человека. А смотри, какая вот. целостность, когда ты размазан по-коллективному. Да, да. Когда Тут ты тоже делаешь цел... для других. Да. А тебя нет. А тебя нет. Ведь можно совершать одно и то же тупо действие. Вот как на стриме задавался вопрос: я не должна там развивать ребенка. Нет, ты можешь развивать ребенка для других, ты можешь развивать ребенка для себя. Когда ты это делаешь для других, ты размазываешься. Все, тебя да. нет. Когда ты это делаешь для себя, ты ловишь кайф, ты кайфуешь от жизни, у тебя начинается счастье, ты наполняешься энергией жизни. Ну вот, смотри. А действия одно и то же. Смотри, да. А смотри, что ты, что вот только что две вещи разные, одинаковые, и в то же время по-разному прозвучали. В смысле, точно так же с ответственностью. Ты выносишь ответственность на все, да, ты гребешь. А точно так же, если ты живешь для всех, то ты гребешь. То есть смотри, везде ты, если ты для внешнего и внешне обвиняешь и на внешний выносишь, то где ты? Нету вообще тебя? Нету, пусто. Пусто. И тогда целостности вообще речи быть не можешь. Вообще. Это возвращение к себе начинается с возвращения любви, возвращения разума, возвращения интеллекта, всего. возвращения чувств, возвращения всего. Но смотри, сколько мы курсов дали по целостности. Угу. Там целая сборка была по сборке себя. Да? Какие курсы были крутые? Обалденные курсы. Они воспринимаются просто. Это начальный этап сборки. То есть вот на те курсы, что мы сейчас даем угу, прийти, угу. не имея этого, угу. ну, это ты возьмешь 50%. А там были офигенные программы. И я знаю, что пока они есть в записи, они офигенные. Их хрен кто когда повторит. Ни один психолог их. Кстати, ни один психолог нет, не повторит. Ты видела, как э, наши слова пытаются, во-первых, повторять... Э, Вообще, чуть ли не читая по бумажке, да? Смешно. А во-вторых, э, вырывая просто из контекста... Потому кусочек. что они не могут... Суть они не могут. У сути них не нет... могут у... Да. И самое прикольное, что все равно не могут оторваться наружного. Да, да, да, да. А Бог все равно все снаружи... Держится, держится держится. Знаешь, это напоминает, как в ледниковом периоде эта мышь. Так... Точно, точно. И вот, смотри, точно. Это последний точно. ролик АЛлатРы, АЛЛАТРА, да? Да. АЛлатРа да. который выдал. Я так я... ржала. Это кон конкретно эта мышь с ледникового периода. Точно. точно. Это, это, конечно, ржачка. Человек не может без концепции. Как это вернуться к себе без концепции? Нет, я все равно концепцию какую-нибудь придумаю для того, чтобы... А иначе как же я буду управлять тупыми? Вот пока ты видишь в них тупых ты в говне вот когда ты увидишь в них свет тогда поговорим с тобой тогда в тебе проснулся человек да. и при этом смотри по парадоксу мы видим интеллект мы видим это видим осознаем и помогаем и тоже по парадоксу, вот казалось бы, вот нахрен нам сидеть и заниматься аутизмом, заниматься этими болезнями, которые сейчас Смотри, будут тяжелые. какая штука, да. Угу. А с другой стороны, я настолько глубоко понимаю, видя вот эту возможность дать этому семечке вырасти здоровому, мы это семечко садим куда? В себя. Мы в этом семечке, в здоровом, видим свое отражение. И если мы это не делаем, то мы а, угасаем сами, наш угу. костер, дрова заканчивается. Парадокс. Парадокс, да? только помогая другим, ты растешь сам. А, ты помогаешь себе. Блин, ты помогаешь блин, себе. себе. Да. А, даже смотри. Ведь мы, когда говорим, ну вот когда мы видим человека, там его насквозь видишь сразу, ведь в нас не возникает злость, агрессия. У нас что возникает? Мы прозрачность, да, у нас полное при... Мы сразу, что нам, вот, во-первых, во-первых, во-вторых, во -во во во-вторых, в каком контексте мы все время с тобой общаемся? В легком. Мы смеемся, мы, то есть у нас нет напряжения, да, но при этом есть желание, желание помочь. Согласись, потому интерес что интерес помочь, даже не желание, интерес, интерес им, именно именно интерес, инте, что получится. интерес, да. Я с тобой полностью согласен. именно интерес. И вот этот интерес, он, знаешь, как а, он такой детский, хочется. Вот именно... насторожен, да, Вау. да. Что будет? Вот глаза ну, при чем этом сложнее, горят, тем тем прикольнее, интереснее, да, да, да, да. Его же себе на этом поставить. Как ребенку, да, говоришь, туда не, нельзя туда, да? Одно-два Туда будет внимание. Да, и держишь внимание, как получится. И потом смотришь, как это можно сделать, а вот здесь не получается. Как мы вот столкнулись недавно, как у человека ты зачистил всю информацию, а у него все равно висит больная информация. Где она может висеть? Вот уже равносильно, вот как ты срезал, как-то вот когда полют грядки, да, Корни обрубил уже все угу. уже осталось, сказала звоняк уже лежит, все, лежит. Без корней. Он должен засохнуть, а потом раз, а вот он засохнет или он прорастет, пройдет дождик или не пройдет. Это же зависит от самого человека. Да, да, да. Но ты, получается, этот сорняк подрубил, но ты его не можешь убрать. Да. Где находится информация об этом сорняке уже срубленном? Угу. А вот. и, и ты ищешь, лазишь, потому что глубины психики невероятны. Мы описали еще только часть, мы дали целостный взгляд, мы разложили, как это все выглядит фронтально, горизонтально. Но... Но в глубинах еще там ковыряться и ковыряться. И если брать точечно, то человек получается на порядок сложнее самого сложного компьютера. Но при этом он точно так же перепрограммируется и точно так же Опять-таки, он перепрограммируется, но он перепрограммируется не в выключенном состоянии, а в включенном. Только включен. Когда он сам включен, и когда он сам говорит, да, вот это меняем, угу. да, я вот здесь изменю реакцию, да, я вот здесь. И именно он в реальности меняет проявление, а мы в глубинах психики меняем. И тогда вот этот симбиоз дает да. офигенный результат. Но это совместная работа. Но это, когда, не это когда компьютер становится человеком, когда то есть машина становится, становится человеком. И вот тогда... Идет самоочистка, самовосстановление, идет жизнь. А сколько я вот сталкивалась, особенно на ранних этапах работы это после первой консультации часто бывает. Ой, ребенок агрессивный, он орёт, Ну сделайте что-нибудь! Он такой, он такой, он такой. Я читаю, понимаю, я так его ненавижу. Да. Я так не знаю, как, куда он, куда мне его надоест, как он мне надоел, сколько уже надает. можно. Когда почему этот мусор возле меня? Да. Почистите, уберите этот мусор, да. помойте да. мне жопу. Да, да. И читаешь и понимаешь. Были сколько еще работ. Да. Нет, дорогая. Мама, это твое зеркало, твоя подавленная злость сейчас орет на себя, твоя ненависть ты, к себе орет. Да, ты просто, ты осознай глубина ребенок тебе ребенок чистый свет пришел в твою жизнь и показывает тебе себя же тебя же ту гнилую которую ты видишь блин осознай эту огромную благодарность к этому спасителю вот осознай люди ждут спаситель придет спасет блин да вы рождаете спасителей каждый раз и каждый раз засирает и вы засираете просто не вот просто даже не осознаете, что у вас в руках. Очевидно. Очевидно. И начинает отказываться, начинает плевать. Уберите, уберите. Блин, да ты же осознаешь, что это огромная любовь пришла к тебе. Которая, это надо какую любовь иметь, чтобы на, на себя взять вот эту роль, показать тебя твою быть, грязь. да? да. На самом деле, вот сколько с детьми было, откажись от, реб... от родителей, пускай он сам... она сама выгребет, за счет своего собственного здоровья пускай выгребет. Ну переболеет, ну перегниет, ну, ну по операциям пройдет, но... У тебя быстро пойдет развитие, ни хрена. Дети uh -huh. от, от родителей не отказываются, а родители от детей отказывают. А ведь ребенок, да, да. А ведь ребенок приходит в жизнь для того, чтобы... Начни с, с чистого листа. Начни, давай, мама, будем с тобой цвести. Будем развиваться вместе. Вот я пришел, ресурсю. смотри, сколько много. Смотри, давай. А мама начинает, а родители начинают его заляпывать говно. Это то же самое, что человек утром просыпается, и так Вот он проснулся, еще не осознает себя, да? Еще, ну, вот даже не помнит вчерашний день. И ему так хорошо, а потом: Что-то мне хорошо, странно, что-то мне хорошо, а что-то у меня было вчера а -а -а -а, и пошел нагружать на себя. Начни день чисто. Нет, берет оттуда. Вот это то же самое с ребенком. Ты знаешь, я иногда смотрю на вот эти зверства родителей. Вот, Вова пришел пару дней назад и говорит, вот а, на да, старой сосед, квартире, ага. да, соседи, он говорит, там друзья к нему приезжают, входят в квартиру, говорит, слушайте, а кто у вас так на, на ребенка матами кричит? Угу. И ты же понимаешь, в семье психов будет псих, да, да. в семье здоровых будет здоровый, в семье больных будет больной, и только человек не хочет признать и видеть этого. Да. Если ты псих, значит, либо ты изменишься, либо ты отдашь ребенка, и он вырастет в здоровой среде Пускай вырастут другие родители Ну, не родители, воспитатели Пускай ребенок знает, что ты родитель угу. Но чтобы у него было с кого скопировать информацию да, да. Потому что дети только копируют информацию другого, заг... другого типа загрузки информации нету, Они копируют с окружающих да? Они копируют с родителей, они копируют с учителей, они копируют с преподавателей, они копируют, копируют, копируют. У нас один, один канал загрузки информации, копирования. И при этом у нас, как у человека, должен работать канал осознавания. Он тоже один. А канал осознавания запускается только через боль. Угу. Только через боль. Либо ты осознаешь сразу и выносишь опыт. Но если ты не выносишь опыт, если у тебя этот канал перекрыт, то его будет пробивать через боль, через болезнь. И вот она, про целостность. Если ты сразу берешь на себя ответственность за жизнь, то это, это, только этим ты уже говоришь «нет». Я не откладываю яйца свои в рот, я не откладываю в карму, я не откладываю никуда. Мне не надо повторное проживание сюжета, я взял ответственность уже на себя. И здесь, и сейчас, я сейчас разберусь с этим, и я отвожу себе время на том, чтобы осознать и разобраться с этим сюжетом. Я его завершаю, вывожу в благодарность, и все. И тогда нету ни рода, ни кармы, и тогда твое зеркало Ничего. чистое, да. все чистое, завершено. Игра завершается через благодарность, через осознание. И тогда Но создана... это невозможно без отсутствия ответственности. Ну, не... ну просто нереально, абсолютно. И тогда сделайте женщину безответственную. Получить. Это засунуть ее в унитаз с головой и смыть. Вот и твое место там. Радуйся булькой. Кто же тебя рожает? Да. А кто тебе родит детей? Угу. Тебе затоптал, да да, да, да, да. Это безумие. Я говорю, я смотрю на Остику. Сейчас это безумие полное. Да, сейчас, знаешь, опять пришло. Вот опять по образу и подобию идет. Это точно так же человек утром. Видишь, у меня день и ночь, чтобы больше понятно было человеку. Утром человек рождается, белый лист бумаги у него. Да, Вот он, новый день. Начни, у тебя новая возможность Начни его Нет, он гадит Это да точно один в один рождается ребенок Новый день У тебя новая у тебя благодаря ребенку новый день, новая жизнь Нет, тянет Смотри, все по образу и подобию Точно так наши каждый день Мы каждый день рождаемся с, новой, с новыми возможностями Возьми ответственность за этот день на себя Возьми И у тебя ты станешь создателем да нет Самое интересное. Женщина беременеет, носит ребенка. Медициной доказанный факт, он даже имеет научное название, мита, там, хондриоз или какой-то, я не знаю как это правильно называется. Это такое? Но есть такая херня. Ребенок находится в утробе матери. Если в это время у матери есть заболевания, включая аутоиммунные, хронические, любые заболевания, кстати, мой жизненный пример с Вовой, то же самое, у меня же было плохое заболевание, да, когда я забеременела. А, да, да, да, да, да. Вот, угу. К концу беременности у меня не было заболевания. Угу, угу. То есть клетки ребенка, а находясь да. в клетках вот матери, спасают мать и убирают заболевания. Ресурсы, Это уже известный ресурс. факт. Но есть конфликты, когда клетки ребенка попадают в организм матери и начинают убивать мать. Это тоже есть в науке. Осмотри. Вот он. Хочешь ты ребенка или не хочешь. Пускаешь ты его в свою жизнь или не пускаешь. Это ты думаешь, что никто не знает, что ты думаешь. Вот твой ребенок все, все покажет. покажет, да. Все, все покажет. то, что ты есть на самом деле. И это на физическом уровне. И здесь далеко ходить не надо. Мы с психики это видим, как это будет работать. А тело всего лишь вторично оно проявит. Угу. И когда ты смотришь с психики, ты четко видишь, никакой объективной реальности нет. Есть реальность твоя психическая. Только, да. только субъективная. И все ты, всё ты всё всё производишь, создаёшь. но ты ни за что не хочешь брать Отвечать, ответственность. Да. Потому что ты Бога распылила понаружу и сказала, это он. Он мне послал, а, а я, я тут я такая думаю, такой ланчик, да, сижу, А да. да, я такая хорошая. Хорошая равно чему? Пустоте. Пустоте. Пустая. Просто пустышка. И вот эту пустоту надо время заполнить, чтобы к ней вернулся разум, потому что именно к женщине. Да. У женщины разум не отключается никогда. Да. Но он иногда настолько. Он, он в ней всегда присутствует. Да, настолько но... рассыпается о пустоту. Да. Вот, вот вот точно рассыпается. Он знаешь, как в вакууме. В вакууме. Зависает. И зависла. Зависает информация. Потому что пусто. И пока никого нет дома, он не работает. А когда кто-то возвращается, и у женщины разум включается, а у мужчины включается ум. Угу. Ну вот, вот он, он начало и... и. конец. И да. он очертил рамочки. Да, вот до да. сель до сель мы играем в аутизм. Да, да, да. Вот когда я решу, что мы не играем в аутизм, тогда и хорошо. А не решу, будете играть вечно. Угу. Все. Ограничил. Ограничил. Отец. А женщина, именно женщина дает жизнь, и она расширяет жизнь. Ну, блин, она же подчиняется, там ее это решение зажимает, ее, она может, выйти, потому что она может, она все, все, женщина она это всем. все, да. Как сознание, когда течет сознание, мы видим, вот оно перетекает и оно идет в родовую ловушку. Оно может эту ловушку пройти насквозь, может пройти на ней легко. Куда направишь? Но если не направлять, оно идет в ловушку. Почему? А так прикольно. Игра, такая игра. игра. Я играю. Я играю. Ребенок играет. играет Чистый да. детский свет да. играет. А ты по завету сознание, оно летит над всеми ловушками. Потому что предложили более игра. Интересную игру. Да, да Давай сыграем не в эту херню, давай вот в эту да. сыграем. Пошло. Красиво, да. Красиво. И тогда жизнь меняется. Такие... Ну смотри, мы говорим те вещи, которые большинство людей говорит. Закажите, я покажите Да, а вещи. на самом деле мы говорим такие вещи, которые есть в сказках. Они есть. Они есть. Они но только есть. в сказках древних настоящих, книгах. вот этих чистых сказках. Да? Они Значит, в древних книгах, но эти книги, они закрыты. Но сказки-то никто не закрывал. Да, да, зак... Но ну, и умами, умами, ограниченными, прошу заметить. Любящими власть. Да, да. Ага, в сказках оно просачивается. Не, не сразу догнали, что сказки несут мудрость. Не сразу догнали. Поэтому Потом, когда остались. стали, начали... Да, когда, когда догнали, уже начали искажать исказать, и, и хватать интерес вот этого ребенка, увлекать новым чем-то. Чем Но они-то те остались. И да. там мудрость знаний. И там мудрость и знаний.